Не только наша встреча и Это ты что ли? Спанч Боб, что ты тут делаешь, а? Я всегда прихожу в три часа. Больше времени подготовиться к работе. Вот что ты тут делаешь? Я забыл. Почему открыть склад бургеров? Мне показалось, что. И почему ты прячешь бургер за спиной? Я. Видишь, я только не думаю, что. И почему ты так нервничаешь? И почему ты запинаешься, а взгляд такой голод? лгать Думаю, что это все сделает что угодно на все, что он делает. Это постанавливает ваше боли. Я считаю, что далеко вас заведет.